Видишь, кто не хочет слушать? Кто не хочет слушать? А, не! <laughs> так а не может! Так а не может! Не может! Не может так да?